У нас в руках такое ремесло, что он нынче голодать не будет. Ты что ты да. Нет, не могу. Что? Да. Неплохая работа моему Любовь подвернуть. Оно, конечно, не худшее. Со мной, Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Ещё поскачет. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? У меня есть кровь и Гоши. Ты знаешь, что с ней делать, чтобы найти Анну и Тамару? Кровь, кровь, кровь! Ворожей знает, проведет ритуал, вызовет силы. Давай, кровь! Ну что, пора проверить, как работают древние ритуалы в наши паршивые времена. Прямо сейчас? Да. Не будем медлить. Да будет так. Белый волк пойдет за ворожей, Ворожей укажет дорогу. Далеко пойдем? Недалеко. Сперва через деревню, после через лес и все. Это все земли барона? Сейчас да, а раньше нет. А кому они принадлежали раньше? Владелью. Всираб его звали. Плохой он был человек, подлый. о людях не заботился. Вы его прогнали? Как черные пришли, он в башню на остров Коломницу улизнул. Черные поля разорили, и большой голод повсюду стал. А в мышиной башне в роскоши купался. Только древние боги разгневались на него и кару ему послали. Мышиная напасть на остров пришла. Сперва еду со столов мыши сожгла. А потом владеть и в Гарцы вам порядочно Причинили горе. Вот бедные. А если кто бедный, то он сильному не нужен. Но и на них кара придет. А может и уже пришла. Как это? Зараза у них влаги. Сожрет их. Как мыши двор владетеля. близко что это за место волчье урочище хорошее название как раз для белого волка белый волк добрый а здесь издревле страшные вещи творились люди по сию пору в голосом это мне говорят Теперь. Огонь зажигай. Ну, думаю, больше ждать нечего. Только хорошенько приготовься. Как духи придут, назад пути не будет. Благодарю за добрый совет. Как огни зажжешь, это будет знак выражаю, что надо начинать. Этого. Огонь береги! Не давай кругу разомкнуться! Силами неба и земли! Миром, что должен был стать твоим домом! Я, что попробовал твоей крови, призываю тебя, в проводники! Приди в крови нерожденная, приди кровью непринятая, приди кровью неназванная. Услышь меня на тропах, веди меня следом кровных родичей! было поддерживать огонь. Готово. Огонь береги, не давай кругу разомкнуться. Силами неба я, что... Приди, кро... Приди! К... Услышь меня на... Надо было поддерживать огонь. Тут нехорошо. The Под белым ногтем, я кровавая слеза. кровь ее крови, вижу связанных узами, зовет меня кровь. Густая струя на коже. Я кровь подкрованная кровь. Кровь кровью. Возовет меня кровь. Еще немного, мама, держись. Кровь отливает от ее лица. Черные ветви хотят ее удержать. Я капля на паутине. Войцех будет ждать. Темная кровь несет по реке вопрос. Зачем ты ищешь ребенка старшей крови? Час белого хлада и белого света, час безумия и час презрения. Мир умрет подруженный во хлад, и воспрянет он из старшей крови, из зерна сосеянного. Что ты можешь ему предложить? Все в порядке?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 Вроде говорил о каком-то войцахе. Я верно расслышал? Они думали про него с надеждой. А пророчество в конце. Ты повторил слова тлины и задал мне вопрос. Ворожей не знает, о чем речь. Когда он вещает, говорят духи, а не ворожей. Этот войцах из твоего видения. Ты знаешь, кто это? Войцах, войцах... В округе у нас двое войцахов. Один в больших сучьях живет. Годами из хаты не выходит. Говорят, что с усликами кровь делит и помнит те времена, когда на этих землях одни эльфы жили. А второй что-то сомневаюсь, что они искали помощи, устали к нему любителя грызунов. Второй рыбак. Он с семьей живет у усте реки. В хате на отшибе. Мне уже пора. Спасибо за помощь. Ворожей не мог отказать. Человек хочет в жизни как лучше, но плохого не избежит. А тем, кому плохо, помогать нужно. Бывай здоров, и пусть хранят тебя боги. Я платва. Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Тебя звать Войцехом? Меня, сударь? Ну я ж ничего не сделал, детками своими клянусь. Мне нужны сведения, я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали?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 Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смлакурни, привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенела. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел... На ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег на ладонях изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да, только эти знаки были не почерневшие. А раскаленные точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный потрошик, я дух перевести не успел, как из чаще. Выскочило чудище огромное, что твой сарай, рогатая, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны, башку ему оторвало.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 Должок у меня был перед барышней Тамарой. Три луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покатит. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала. Настал час войны и презрения, час вражды человеческой.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 Выходи, сойдемся в поединке. Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерк. Выходи, говорю. Я Ронвит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки сто рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу.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 Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Зараза! Довольно! Пощады! Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Ну, когда мы сойдемся снова... Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Так, быстро. Ну, желаете? Постного сыру товар у меня немного Но все отличное Покажи мне свои товары Instead no. uh, hey. of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 Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты. Такие, как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелекскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? <клёх> да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на скелеге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Но Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам в благодарность. Пора <рабуль> шкуру <спустить. рабуль> Цири, Похоже, она уехала в спешке. Геральт, это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать Спасибо, но иди играй дальше а я не играю, я помогаю Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести Меня сержантом называют Понимаешь, прозвище такое Еще с армией. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Все сами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. зарекании их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Так никогда и не узнаю, какие цветы нравились бы моей второй дочке. Она несла другим смерть. Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Ты прав. Только не просто с этим смириться. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости. Твоя дочь в Аксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать Благодарю Вот тебе поощрение еще вот, держи Это что? Охранная грамота С тех пор, как реданцы заняли Дельту Понтера Попасть без нее на Новиградские земли очень непросто Так, хорошо А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? А, ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепре загнали. Там король фольтест, будь он жив, на него слюной бы истёк. Сири! Поди сюда! Тебя причитает порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то да неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр Морхене. Там школа ведьмаков. Туда же только парней берут. Для меня сделали исключение. Ё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации.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 Может, поспорим? Что ты меня верхом Ха-ха! А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. Ах, -а -а, хреново дело. Что случилось? Страх пробрал? Нет. Так в чем дело? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном Большая честь Ого! Хотел бы я на это посмотреть Я тоже она Но если я выиграю, то возьму твой меч Идет Ну, значит, смотри Сегодня не перепей Поскачем на рассвете Витает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири! Девушка, ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... О, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Прощай.